Всем привет! Сегодня буду декорировать торт к Рождеству. У меня заготовка готова. Здесь начинка, бисквит и творожный крем. Диаметр торта 12,5 сантиметра и высота 13 см. Мне понадобится свечка-таблетка. Я по ее диаметру делаю сверху отверстие, намечаю и вырезаю нужную высоту. Крем у меня будет йогуртовый. Я буду использовать растительные сливки на основе и натуральный йогурт. Крем получается очень легкий, воздушный и с ним очень удобно работать. Вы можете использовать любой, если вы не приветствуете сливки. Начинаю выравнивать торт. С помощью мастики сделаю декор. У меня есть вот такая вырубка Мэри Крисмас, вырубки снежинки, сани и вот такие маленькие звездочки. С помощью сухого кондурина плотное золото я окрашу звездочки и надпись. Для потеков я буду использовать глазурь шоколадную белую, растапливаю короткими импульсами в микроволновке, даю немного остыть. И сначала уложу декор. глазурь перекладываю в кондитерский мешок и теперь формирую потеки отправляю в холодильник и еще раз делаю такие разводы. Подложку задекорирую с помощью сахарной пудры. И с помощью обычной палочки нарисую снежинки. Торт готов. Смотрится очень необычно и оригинально. Хотя готовится довольно просто. Кому идея понравилась, была полезной, пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Пока-пока.